«Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня с вами прямой эфир с очень интересными людьми, которые сумели поднять свой бизнес с нуля. Мы сейчас подробнее с ними об этом поговорим. Спасибо вам большое, что согласились выйти со мной в эфир. И вы видели, что вам были адресованы вопросы, довольно интересные, с разными э, собственными страхами, скажем так, сомнениями, да. Бизнес нуля. Сегодняшняя тема эфира это бизнес нуля. Э, познакомьтесь, пожалуйста, Яной и Андрей, основатели э, компании Blackwood, э, которая. Что вы делаете? расскажите. А, э, здравствуйте всем, привет, доброе привет. утро. Анечка, привет, спасибо тебе большое, что пригласила нас на эфир. На самом деле для нас это новый опыт, мы впервые в прямом эфире вещаем. Для меня так вообще это, ну ты знаешь, я не публичный человек максимально. Вот, поэтому это для меня прям по-новому. Ну, мы будем рады поделиться, рассказать. Мы создатели э, компании Black. Blackwood – это авторская мастерская, мы создаем изделия из дерева и кожи. Наши основные изделия – это сумки из дерева и кожи, это деревянные очки и часы из натурального дерева. Вот, собственно, это вкратце о Blackwood. Хорошо. Я немножко тут вступлю. Я когда увидела фотографии ваших изделий, я была под глубоким впечатлением. А когда я пришла в ваш, как это называется, не офис, а там как? Шоурум. Шоурум, да, я прошу прощения, вылетело слово. <laughs> Когда я пришла в Ваш шоурум, я вообще была под глубочайшим впечатлением от красоты, качества того, что я увидела. И ä, вопрос, которого я бы хотела начать, ä, почему сумки, с чего все началось, какие были Ваши первые шаги, и сюда же я бы хотела, чтобы Вы вплели, ä, правда ли, что с нуля? Правда ли, что это было совсем вот, без денег? А, ну, я сразу скажу, что а, направление сумок — это исключительно было мое творчество. Это не задумывалось и не планировалось как бизнес. А, то есть не было никакого бизнес-плана, не было какого-то там просчета а, целевой аудитории, рынка, сегмента, вообще ничего. Об этом вообще не было даже никакого небольшого понятия, просто... В один момент я решила, что ну, женщина должна заниматься творчеством, что я сама хочу что-то создавать со своими руками, я хотела найти какое-то ремесло, которое могло, могло бы мне давать возможность зарабатывать себе на жизнь. Но ну, ну, как бизнес это вообще не рассматривалось. Первая сумка была сделана просто... Тут просто я хотела для себя. Потом, когда я увидела, <смех>, ну, я не знаю, <смех>, что меня именно так впечатлило, я решила, что э, эту красоту надо нести в мир, в массы. И вот тогда уже э, сняли, я сняла первую мастерскую, и вот там вот нач, на, начался путь мой с э, э, канцелярских ножниц, которыми я резала кожу попервой. В общем-то, не было никакого оборудования. Эм, ну. Ты рассказывала, что первую сумку ты сделала из дощечек, из каких-то разделочной доски или что-то типа этого да, было. Расскажи, да, пожалуйста, да, да. да. Была куплена в магазинах вот этих вот там все по сорок. Разделочная доска из красивого дерева такого. И мы из нее вырезали боковые детали. Вот. Я купила какой-то там кусок кожи, я вообще не понимала, как работать с кожей. Но... Много информации я находила в интернете, просто у меня есть такая ситуация, если я вот загораюсь, если мне что-то вот сильно хочется, вдохновляет, пока мне горит, я могу сутки напролет этим заниматься. Вот. У меня как бы такое, я, я сразу, я человек в действии, я сразу начинаю делать, если я не начинаю делать, значит, мне не так сильно это как бы, зацепило, не так сильно интересно. Вот. Хорошо, какие все таки были первые вложения, откуда ты их взяла? И ну, с чего начинали? Здесь, наверное, я вступлю уже в дело. Давай. Я не человек творческий, я больше человек коммерческий. И, наверное, вот в нашем гармоничном союзе все таки Мы начинали как пара изначально, мы были парами, мы были вместе. И вот... угу. Да, там был один из вопросов про отношения. Да. Да, действительно, это был такой, как некий семейный э, семейный несемейный инициатива бизнеса, этого проекта. И а, она, она получилась. А, впоследствии, конечно, прошло много времени и много испытаний. Сейчас мы остались в роли бизнес-партнеров, но уже а, живем и а, строим свои отношения уже все с, с новыми людьми. И, в общем, и, в общем движемся дальше в этом плане разными путями. Что касается вложений, давайте я отвечу. А, все начиналось yeah. еще, когда... Мы работали, то есть была у каждого своя работа, и этот проект появился на фоне. И какое-то время, около года или чуть меньше, мы пытались еще это совмещать. То есть была основная деятельность, которая давала основной доход, а Blackwood, он был как дополнительный, как такое хобби, творчество, которое мы потихоньку начинали монетизировать. И самое первое, что мы начинали, это были выставки. Мы ездили по Украине. Мы из Одессы, это одесский бренд, мы здесь все это создаем, мы, мы начинали с одесских выставок, ездили в Киев, мы представляли свои изделия, и это было очень э, правильным решением в тот момент, я бы тоже рекомендовал, не знаю, вот просто сейчас, как с этими всеми карантинами и выставками, но для начала это очень хороший инструмент. Здесь вы лично едете и знакомитесь лицом к э, лицу со своей аудиторией, с теми людьми, кто подходит, смотрит, спрашивают. они дают много обратной связи много фидбэка, который потом вы можете применить. Это, это потрясающе было ценно для нас, потому что именно благодаря выставкам мы э, ну и зарабатывали наши первые деньги. Всегда мы на выставках что-то продавали, даже скажу так, мы всегда хорошо там продавали, мы возвращались с деньгами и нам этих денег хватало для того, чтобы вложиться дальше. И мы вот таким образом э, вкладывая, перекладывая, перекладывая э, все больше и больше наращивали нам наш капитал. Но по поводу все равно еще стартовых вложений, да? у нас не было инвестиций, yeah. не было стартовых капиталов. Просто Андрей на тот момент работал в IT-компании. Он зарабатывал по тем меркам, в принципе, нормальную среднюю зарплату, собственно, на которую мы жили, арендовали квартиру, и эти же деньги вкладывали вот в развитие вот этого своего нового дела. Вот mm -hmm. как бы. Да. Я еще добавлю. Вначале у нас не было своих сотрудников, не было своего оборудования, и там было, были тоже вопросы, я читал да. о том, как, как же без оборудования. Ребята, очень просто. Есть множество мастеров, мастерских, где это оборудование уже есть, где есть специалисты, вы можете к ним обратиться, как это делали и мы в начале пути, когда мы обращались за помощью, и отдельный мастер мог сделать свой отдельный процесс. Это не стоит там, космических денег, вы просто реализовываете свою идею с помощью э, чужих рук. И э, вот с вот этого я бы и рекомендовал бы начинать с минимальными инвестициями. Но это больше касается э, очков, что касается сумок, у нас поначалу э, из оборудования э, все, что у нас было, это все были какие-то э, самодельные какие-то ролики для укатки кожи какие-то самодельные ножи, то есть, но ну, это все какие-то подручные средства, раскроечный стол, это был просто там купленный кусок ДСП, который ну, просто его там, ну, да. Это все из подручных средств было сделано, и потихоньку-потихоньку мы переходили. Вы сами делали эти инструменты, Ян? Кто делал инструменты? Был мастер у нас, который поначалу с нами работал. Ну, долгое время мы вместе работали. И я немножечко расскажу свою историю. Да. Я вообще пол жизни своей проработала в ресторанной сфере. Я родом из маленького городка, с которого я уехала сразу после школы. У меня нет высшего образования, никакого дизайнерского образования что, кстати, я считаю, является именно, наверное, важным моментом, потому что у меня не было в голове никаких правил и никаких понятий, как правильно создавать, поэтому я создавала как-то по наитию свои сумки, изделия, все это так вот приходило ко мне, я как бы не боялась, у меня не было вот правил, каких-то вот рамок. Вот. И... Когда эта идея с сумками у меня появилась, я начала это делать сама, вот. но так как я не мастер, я не умела работать с кожей, я там пробовала, смотрела, но в тот момент Одна, одна хорошая девушка э, поверила в эту идею, она мастер, она технолог, она умела работать с кожей, вот, она поверила в эту идею, мы с ней э, сняли маленькую мастерскую и, в общем-то, вместе начали создавать, делать, я приходила, говорила, Галина, Галь, если ты нас смотришь, тебе большой привет. <свят> <свят> вот. я говорила, вот ручка должна быть вот здесь, вот так должна быть вот здесь, вот здесь вот так, вот здесь вот так. А она уже со своей стороны, как мастер, она уже э, думала, как это можно именно из кожи красиво и качественно это сделать. Вот, вот таким образом мы... Э, тогда, на... когда вы уже... Когда вы могли оплачивать работу человека, технолога, да, только тогда вы уже ее пригласили. Да. Да. А так это было сначала какими-то маленькими шагами. Вот это вот очень здорово. И то, что ты сказала, что у тебя не было ни образования, никаких представлений о том, как это должно быть, это очень круто. Я это Отношу э, к вот этому к позиции авторства в своей жизни, когда человек делает то, что он не может не делать. Я э, сейчас, такой вопрос у меня появился по наите, да. Если бы ты не занималась сумками, как ты думаешь, чем бы ты занималась? Есть у тебя такое? Или ты испытываешь грусть от этого вопроса? Честно говоря, не знаю, чем бы я занималась. Возможно, Каким? Ну, я человек максимально творческий, я проработала пол жизни своей в ресторанной сфере, и я э, по-честному не любила эту работу, я терпеть не могла эту работу, я ходила, это знаешь, когда вот человек э, живет э, э, не свою жизнь, и когда он ходит по одной и той же дороге на одну и ту же нелюбимую работу, но боится что-то поменять в своей жизни. Как бы продолжает вот страдать, продолжает вот, вот так жить. Но, слава богу, в моей жизни в какой-то момент произошел э, такой э, переход в плане, ну, я как проснулась. Э, и э, в этом мне помогли, как ни странно, э, тренинги э, личности роста. Вот с того момента, когда первый раз попала на тренинг, у меня, ну, я проснулась, и у меня пошло, я, я начала... Действовать. я начала двигаться, я начала менять то, что мне не нравится, я начала искать э, и думать, а что же мне, а, чем я, а что я хочу, а чего мне хочется, а как, а, ну вот, э, начался именно поиск себя, и вот э, в какой-то такой момент произошел, э, вот, про, э, пришла эта идея, вот, с сумками, но, но она как-то само собой, когда я стала на, это, на этот путь, оно само собой начало, приходить, приходить, приходить, как-то складываться события, обстоятельства, подтягиваться люди. Вот как-то так оно происходит в жизни. Скажите, как вы реализуете свои сумки, сколько лет вы на рынке и какие у вас планы на перспективу? Это, Андрей, большой вопрос. Мы уже 5 лет, даже чуть больше 5 лет уже нашему бренду. Мы сумки э, реализуем, у нас в основном продажа продажи онлайн, то есть мы э, такой digital бренд, мы продаем больше через сайт, э, частично через инстаграм, и мы уже продаемся не только в Украине, мы э, представлены в э, России частично, представлены в арабском регионе, нас покупают э, арабские жены шейхов и прочих магнатов, а также на э, рынок Америки мы сейчас выходим, то есть... Мы не зажимаемся, мы не ограничиваемся уже одной стороной, мы понимаем, что границы это очень условно в современном мире, где ну, очень легко и просто можно попасть на наш сайт, который на английском языке уже, и выбрать, и заказать, и мы это отправим, это придет в течение недели к вам, но вообще никаких ограничений, перед нами огромный еще горизонт, и нас уже знает очень мало пока процент людей в мире, но… Везде, где мы заходим на рынки, там сразу такой вау-эффект случается, и очень такой сразу у нас происходит яркий вход в рынок. Поэтому вот этим мы занимаемся, и, в принципе, это наше основное. Это хорошо, мы не завязаны на офлайне. У нас есть свой шоу в Одессе, сюда мы, конечно, всех приглашаем. Здесь мы вот открылись уже наконец, можно здесь вживую это все посмотреть. Но в большинстве случаев 95% мы продаем вот через интернет. В дальнейшем я у нас... очень да. что мы с вами откроемся еще не только в Одессе, да, я так заявляю громко мы с вами, потому что у нас с ребятами переговоры для того, чтобы рынок расширить. Да? И я очень надеюсь, что с моей легкой руки тоже э, что-то продвинется. да. И я сразу хочу предупредить своих зрителей, своих ваших... Я не знаю, как вы сейчас на это отреагируете. Первые мои слова, когда я зашла в шоу.ру и увидела эти сумки, я сказала, что они э, безобразно дешево стоят для своего качества. Качество сумок Невероятно. Это э, очень э, качественная кожа, очень качественное дерево и ювелирная смола. Я правильно сказала сейчас? Да, это да. Назвала? И да. столько сколько стоят э, эти сумки, вот их физическая цена, да? Э, я думаю, что сейчас есть у наших зрителей э, возможность приобрести по старой цене <сумки>, сумки, потому что я настаиваю на том, что они должны быть дороже. Тогда это будет совершенно другой сегмент аудитории, будет их покупать. И, ну, потому что эти сумки действительно это восток. Я сейчас покажу свою сумку, которую сделана на заказ. Вот как, как это? это? питон, да, какой-то там. Это индийский тигровый питон. Вот, да. и а, боковые детали сделаны из темного американского ореха. Внутри а, лепестки, альпийской бенгалы и ключик, который сделан специально для Ани а, из золота с а, именной гравировкой. Вот я лично Гравировка сама залипала, и... Да, а вот с этой стороны логотип. Э... Да. Да, вот. А что он обозначает этот логотип? О, это очень глубокий вообще вопрос. Мы в момент, когда его создавали, мы даже не догадывались, какие глубокие смыслы в него вложены. По, по сути, это символ двух букв B и W, которые составляют Blackwood. Но mm -hmm. там еще вот именно в его очертании логотипов есть две руны. Это Беркана и, и Адам. Да, это в общем, два таких очень мощных символа еще древних, которые тоже имеют свой свойство. Мы о них чуть позже еще будем рассказывать, потому что... Имеют свойство оберега. Наши сумки, они наполнены смыслами, и магия цветов это отдельная вообще история, которую мы еще будем тоже раскрывать. Все это еще ждет нас впереди. Пока вот... Вы говорите, у меня мурашки по, по телу, да, потому что я очень люблю идейных людей. То есть вот когда... Люди не просто делают что-то, чтобы заработать деньги, потому что рубить бабло тоже есть сейчас возможности большие. Но когда вы делаете что-то со смыслом, с большим с авторской, авторской позицией, это очень-очень круто. И я вам за это очень благодарна, это супер. А, да, я что-то хотела еще сказать по поводу... А, я хотела сказать, что у вас же каждая сумка сделана в единственном экземпляре, правда? Ну, не совсем так. У нас э, есть индивидуальный заказ, вот как у, у тебя, Аня. Это прям mm -hmm. и, и, и абсолютно уникальные изделия. Вообще есть э, линейки, есть модели, которые мы делаем ну, уже в серии. Ну, конечно, каждая mm -hmm. сумка имеет свою уникальность. Вот даже возьмем эту модель Fjord. Вот, mm -hmm. Она вроде бы как сделана уже в серии, но посмотрите, невозможно идентично везде сделать выкладку цветов. Фактура дерева везде тоже своя, уникальная. То есть это неповторимо уже по своей... Причине. Как опекотать по пальцу, да, совершенно верно. Да, поэтому у нас каждая сумка, можно сказать, что уникальна, хотя вот есть и с линией, вернее, модели, которые мы делаем. Но производство у нас... Небольшое. Мы делаем максимум 100 изделий в месяц, это потолок, плюс-минус. И мы бы, в принципе, не хотели делать из этого какой-то массовый продукт, массовое производство, потому что ну, мы авторская мастерская, каждое изделие делается вручную, с большой любовью, с, с большим перфекционизмом, с желанием создать идеальный продукт. Вот, на это уходит очень много времени и сил, действительно, как бы себестоимость у изделий достаточно высокая получается, потому что много времени нужно, и материалы дорогие мы используем, мы напрямую поставки у нас из Италии, кожи, фурнитуры, цветы из Голландии, мы везем дерево, мы, в общем-то, используем дорогие и качественные материалы, и очень горим своим делом, мы любим то, что делаем. И хотим и расти больше не Поэтому это изделие да, должны да. стоить в разы дороже, просто в разы. То есть не просто на 10%, а в разы дороже. Я на это настаиваю. Mm -hmm. Это очень круто. Супер. И каждая сумка у вас имеет свой идентификатор, я правильно помню? Да. да. Есть да. номер, да. В да. каждой сумке есть свой номер. Мы можно увидеть, кто из мастеров создавал эту сумку и, в принципе, Такое, как авторский продукт, мы называем авторская мастерская, потому что это авторский дизайн и делают его мастера. Там интересный okay. вопрос был в начале э, в, э, в комментариях, что, а страшно ли вам было? Знаете, вообще не страшно, потому что ну, я не относилась к этому серьезно, это не было, не задумывалась как бизнес, какой-то серьезный шаг, который нужно сделать. Оно просто вот само по себе росло, росло, росло, то есть за полгода из малюсенькой мастерской, которой я на полу краила кожу ножницами, мы выросли до коллектива, в котором там а, было 6-7 человек, мы, мы сняли более просторное большое помещение, в котором уже было там три комнаты, вот сейчас, вот страшно стало именно сейчас, когда у тебя уже обязательства, когда у тебя уже команда более 20 человек, это не считая тех, с кем мы работаем там удаленно, на аутсорсе, когда у тебя ну, как бы такая ответственность, аренды, зарплаты, то есть тут уже право на ошибку гораздо меньше, mm -hmm. поэтому страшно сейчас, а не в начале. В начале было по в начале было весело, было интересно, задорно. Ну, сейчас, в принципе, вот тоже вопрос. вопрос, да, вопрос, который мне очень близок. Как вы восстанавливаетесь? Есть ли бренды, которые интересны с профессиональной точки зрения для вас? Равняетесь ли вы на кого-то? Mm -hmm. Равняемся ли мы на кого-то, я не. Жить. Ну, равняемся, честно говоря, нет. Ну, okay. на самом деле, так как, так как я, я вообще говорю, что наш дизайнер – сама природа, то есть я не дизайнер, да, ни по образованию, ни по натуре. Просто у меня есть какое-то чувство прекрасного, да, и я не могу создать, допустим, сумку или модель сумки, Допустим, по какому-то ТЗ, когда говорят, вот, типа, надо создать, там, вот сейчас тренды такие-то, такие-то, надо сделать то-то, то-то, то-то. Так не получится. Я либо ловлю какое-то вдохновление, в каком-то потоке что-то создаю, либо я ничего не создаю. То есть меня только таким образом происходит, поэтому мы ни на кого не равняемся, мы есть те, кто мы есть, и... Я очень хочу, чтобы мы, мы будем сохранять свою индивидуальность, оставаться такими, как мы есть, и будем еще улучшаться, расти, развиваться. Да, я, я вижу у вас уровня рм чтобы в сумки стояла очередь на 5 лет вперед и так далее. Мы к этому придем, я вам прямо обещаю. Тут вопрос, как найти вас в инстаграм, наберите, пожалуйста, blackwood.bex и я хочу, там еще был вопрос, сколько весит сумка и сколько стоит в рублях. Значит, сколько стоит в рублях, скажите, пожалуйста, цену от до в гривнах, я быстренько переведу в рубли. В uh -huh. Ну, где-то вот от 6 тысяч гривен, и до 15 тысяч гривен, это вот элитная серия уже с питоном. 6 тысяч гривен это примерно 18 тысяч рублей, и 15 тысяч гривен это ну, 40-45 тысяч рублей. Я считаю, что это совершенно подъемная цена для такой вот уникальной сумки. А сколько она весит? Весит. 400-500 грамм это не так много это в принципе вполне адекватный вес для сумки там она немножко тяжелее за счет деревянных деталей но это абсолютно не мешает ее носить угу. как, как пользу вот вопрос. Уже... вопрос вначале это было как увлечение да вначале это было как увлечение да. Яна уже об этом это ответила на коленках вот которая э, сейчас уже переросло до уровня международного бренда слезы на глаза молодцы вот э, пишут вам комментарии я хочу такую сумку я вас прекрасно понимаю она действительно вы когда я ее... во-первых она очень красиво упакована и когда э, распаковываешь испытываешь восторг это действительно очень красивая вещь которая совершенно достойная и Ювелирного качества, вот я бы так сказала. А, я, все все хочу вау вау. я хочу сейчас поговорить о, о подделках. Вот давайте прямо <сх> расскажите, как вас подделывают и что вы с этим делаете. Это больная тема, хотя, опять же, во всем есть что-то хорошее, и мы смотрим на это как тоже на признание нашего уровня, что уже есть популярность, и уже люди стремятся пойти по более легкому пути, то есть не создавать что-то свое, а взять вот и создать копию, реплику, что-то попробовать повторить. И тут есть два, два пути, вот мы с ними столкнулись. Один путь – это когда люди, просто вот вдохновляясь нами, пытается воссоздать что-то, сделать похожее, и некоторые реально молодцы, они проявляют творчество, они что-то там меняют, они создают сумки, тоже по, по нашей идее, но с какими-то своими особенностями есть те, которые очень сильно прям берут и копируют. Не да. названий. Ну, Это прям уже, уже такой чуть более, чуть, чуть менее экологичный путь. И они пытаются, они делают это своими руками. Честно скажу, пока до нашего уровня мы очень далеко, потому что мы вот очень реально взялись. Изначально у нас были профессионалы, вот как Галина, которые уже нам задали высочайшую планку качества по сумкам. Это больше их работают такие хендмейды они, ну, они выглядят ощутимо дешевле, чем да, наши. просто деле. мы очень много работали над тем, чтобы сумки имели такой вид и такое качество, которое они сейчас имеют. Мы очень много чего дорабатывали, переделывали постоянно, бесконечно. У нас был процесс улучшения. Вот, то есть это О, такой есть. долгий путь, а когда пытаешься взять и со старта что-то, думаешь, что же сложного, сейчас ведь я тоже возьму и повторю, я так. своим взглядом уже вижу профессионально, вижу все эти ошибки, которые мы по ходу исправляли, которые мы сами были у нас, и мы их улучшали, исправляли, ребята думают, что это так вот легко и просто взять, повторить, а нет, не получается. Поэтому Многие сходят с пути э, очень быстро, бросают это, потому что ну, это, э, нужно вкладывать усилия, нужно вкладывать усилия, средства, время, свое внимание, энергию бесконечно, чтобы что-то получилось. Тут вопрос, есть ли в России доставка, доставка есть по всему миру, сразу э, а, говорю. Так... Подумал, мошенников, помимо того, что нас подделывают, есть еще такие ребята, которые просто мошенники, которые просто выдают себя за нас, воруют наш контент и продают сумки в полцены, то есть минус 50, минус 70, у них скидка. Я прошу очень вас, поверьте, бесплатный сыр только в мышеловке, но ну, не может такого изделие стоить, так как вот они там предлагают, люди отправляют деньги, ведутся на низкую цену. Ну, я очень прошу, берегите свои деньги и покупайте только проверенные вещи, проверенных, проверенных продавцов аккаунтов, официальных каких-то, у нас есть свой официальный сайт, мы официально зарегистрированная торговая марка, вот, и, ну, правда, низкая цена – это обман. Да. То есть я хочу дополнить, что люди перечисляют деньги, но изделия не получают. Вот это, ты я хотела сказать. Вот нет, это максимально. Очень много к нам обращаются с этим вопросом, но мы, к сожалению, ничего не можем сделать, мы жаловались, но Инстаграм не, не скрывает аккаунт, в общем-то, у нас нет рычагов влияния, поэтому только нужно быть осторожными. Только напрямую, да. Если что, через меня. <связываем> я, еще хотела спросить... а, я еще хотела отметить, что, конечно же, если еще и подделка, то, конечно же, это еще будет и другое качество изделия в плане материала. И кожа, да. и дерево, и фурнитура. Вы же используете, какую фурнитуру вы используете, где вы ее берете? Это мы используем итальянские материалы, это итальянская фурнитура, летая, то есть это цельная, очень качественная, надежная фурнитура. Поэтому, чтобы нам ее заполучить, мы специально ездили на выставку в Италию и там искали поставщиков, потому что это тоже очень непросто. То, что к нам завозят чаще всего в страну и продают здесь, это чаще всего либо Китай, либо дешевая Италия. Но чтобы найти хорошего поставщика, то нам пришлось ехать именно в родину, на родину фурнитуры и кожи, и там вот мы нашли наших поставщиков кожи и фурнитуры. Да, у нас... Да, она... Есть изделия качества, есть, качество, есть ну, налаженные поставки, договора с производителями фурнитуры кожи. Для нас, например, производит итальянская фабрика, уже такая солидная, уже с большой историей, производит специальный вид теснения, такой софьяном мы его называем, специально для нас делает этот вид теснения, эту фактуру кожи фурнитура имеет хорошее э, гальваническое покрытие, это литая фурнитура, вот, э, которая устойчива к царапинам, то есть она долго сохраняет свой блеск, цвет, э, в общем-то, хорошее качество. А – Во-первых, во вам тут сыпят комплименты, и в посте писали, и сейчас пишут, что сразу видно, что вы молодцы, вы крутые, это чудесно, да, это действительно заметно. И вот тут вопрос, где можно посмотреть и заказать сумку. Смотрите, в Одессе вы можете посмотреть шоуруми на французском бульваре. Скажите, пожалуйста, точно адрес, 9. потому что я не помню. Французский 9. Французский бульвар 9. Но лучше сначала это договариваться нужно с вами да? нужно вам написать, потому что вы же там... В штатном режиме с понедельника по пятницу, с 10 до 7. Поэтому, если вы будете в Одессе, мы вас будем рады видеть. А если хотите приехать на выходных, либо там что-то по времени вам надо, либо раньше, либо позже, тоже напишите нам в Инстаграм-аккаунт, мы с радостью вас встретим в удобное для вас время. Да, в Инстаграм вы можете написать blackwood.bex. Blackwood вот сейчас ребята с этого аккаунта вышли в эфир. И мы мы с вами общаемся, но я вам сразу скажу, что фотографии не передают этой роскоши, потому что заходишь в эту комнату и, действительно, так... <связь> сердце останавливается от восторга. Это, действительно, очень красиво. Я хочу спросить, Андрей, тебя, бросил ли ты свое IT-дело и перешел ли ты совсем, вот, стал заниматься этим, или ты как-то параллельно используешь свои знания? Как вы развиваетесь вообще? Как вы ищете э, точки продвижения? Вот так. Ну, хорошо, отвечу. Да, я бросил, конечно, свою работу в IT-компании. Хотя до, до конца э, перестать быть этичником у меня никак не получается. Все-таки я больше по складу ума математический и такой технический парень, вот, поэтому я в Blackwood тоже сейчас занимаюсь всем, что связано с дигиталом и сайт, и, и продвижение, все эти э, технологии, они все-таки э, благодаря мне э, двигаются вперед. Вот, в э, момент ухода с работы, вот, там тоже я помню, вопросы были, да, там, э, он был таким довольно страшным, потому что, когда ты имеешь нечто очень стабильное, то променять это на какой-то такой вот риск, на дикий попасть в дикий мир после того, как ты долгое время жил в таком заповеднике, то это, это конечно, было страшно. И первый год, когда я уже принял решение, что я ушел, то эм, страхи свои были. Вот. Но я ни, ни капли не жалею, то есть я иду по своему пути, я это чувствую, и мне все нравится, я реализовываю свои знания, но уже работая на себя и, и продвигая проект. В этом смысле у нас хороший тандем получился. Я за творчество, за визуальную составляющую, за креатив, а Андрей за цифры, за математику, за аналитику. Вот. И получается, что мы очень хорошо друг друга дополняем, и на самом деле... Для тех, кто вот только на пути того, чтобы что-то свое создать, на самом деле я считаю, что самое главное не, не только э, идею какую-то интересную придумать, да? очень важны люди на самом деле, которые э, тебя поддержат, и которые э, помогут тебе, что ли, это развивать, это растить, потому что один Полин Войн, я знаю очень много талантливых, творческих людей, которые умеют... Что-то классное создавать там, своими руками, какие-то у них идеи есть э, с огромным там, потенциалом творческим, но, к сожалению, они не могут себя продавать, э, потому что ну, это очень сложно, как бы и творить, и, и продавать, продвигать это. То есть э, это нужна только команда, э, без которой никак. Да, а вот. я тоже очень разделяю эту точку зрения. Когда я начинала, у меня была только Ира, но вот поддержка начинает морально и заканчивая умственно, и там и руки в том числе, это тоже очень важно. Можно в одиночку все это сделать, но это все будет гораздо медленнее. Поэтому тут, конечно, да. И если говорить о начинании бизнеса, я все время об этом говорю, все время это подчеркиваю, что... Чем больше вы делегируете, тем больше вы зарабатываете. Нанимайте профессионалов, доверяйте сборку мебели профессионалам, и тогда у вас будет повышаться качество, и вы будете расти материально в том числе. Вот тут еще раз еще очередные комментарии о том, как здорово, что такое баланс в паре. Вот, я, знаете, я все-таки хочу вернуться к отношениям. Потому что я считаю, что это тоже одна из граней авторской позиции, когда вот вы были парой, потом вы расстались как пара, но вы остались бизнес-партнерами. Как это вам удалось сохранить такие нормальные отношения? Я прямо с большим уважением к этому отношусь и очень хочу, чтобы вы хотя бы чуть-чуть это приоткрыли. А, ну как, я скажу наверное за нас двоих э, благодаря осознанности благодаря осознанию э, чего-то большего чем м, вот когда ты находишься просто в ситуации и смотришь на нее очень узко да то конечно как кажется что расставание это все уже конец или дальше возможности двигаться нет но э, благо мы с Яной э, в свое время стали на путь э, развития личностного роста чего я всем очень рекомендую и желаю, потому что именно после внутренних, внутренних проработок, трансформации и роста вы можете достигать новых результатов. Будучи такими внутри, как вы были вчера, чего-то нового в жизни действительно очень сложно. То есть необходимо действительно в себе развиваться. Вот. И вот этот уровень осознанности, который у нас был, он позволил нам осознать, что Blackwood — это как наше детище, и даже если мы уже как родители этого ребенка и не можем быть вместе, но его нам необходимо воспитывать дальше, растить, и это решение мы, мы приняли, и, и прекрасно после этого у нас ушло много конфликтов, которые у нас до этого случались, вот, потому что действительно сложно, когда смешиваются и личные, и рабочие отношения, и вот трансформировались. Это заняло какое-то время, но сейчас мы уже э, в формате бизнес-партнеров, и мы сейчас с Яной чуть шутим, как вот э, в отношениях, как брат и сестра, потому что все-таки э, Люди не чужие, но при этом… Короче, я могу сказать, что отношения наши сейчас даже стали лучше, чем, чем были раньше. До и во время, потому что действительно было очень сильно смазано грани между рабочими взаимоотношениями и личными. На самом деле это, это сложно. Я больше для себя понимаю, что я в своей жизни больше не стану смешивать личное и работу. Это, ну, это неправильно, это так делать не нужно. Вот. Но э, я рада, что у нас хватило вообще э, осознанности сохранить все то, что мы создавали, э, и не разрушить это вот из-за того, что мы просто э, разошлись как пара. Осознанность и уважение, я думаю, в первую очередь, уважение друг другу, к себе и к тому делу, которое вы делаете. Да. Это очень круто. Большое спасибо. Я, извините, с этим задам вам неприличный вопрос как вы раньше делили деньги и как вы делите деньги сейчас. Что-то изменилось после того, как вы разошлись как пара? Потому что у меня есть свой взгляд на то, как нужно делить деньги, если люди находятся в паре и ведут семейный бизнес. И вот я поэтому задаю вам этот вопрос, мне интересно какого. Ну, если так говорить уже, что там было в самом начале, то все было вообще очень так смешано. Мы ну, не профессиональные предприниматели, и на самом деле была такая в квартире полка для денег, куда просто складывались и деньги и личные. И, типа, когда там надо собиралась определенная сумма, мы такие, о, класс, можно поехать в путешествие. Но э, это было абсолютно неверно. И в процессе, конечно... Мы образовывались и уже начали разделять личные средства и средства бизнеса. И как владельцы компании мы получаем дивиденды, которые начисляются по итогам месяца и выплачиваются. И ну, вот, вот так это и работает. То есть есть система по начислению и распределению прибыли. А вообще всегда что было построено на доверии. То есть, что касается финансов, денег у нас никогда не было сложностей каких-то вопросов, каких-то споров, ссор, потому что все э, честно, прозрачно. И я, например, Андрей в этом вопросе полностью доверяю, потому что он у нас человек цифр, э, математик э, с финансами он разбирается и очень грамотно ведет мы. Частично реинвестируем а, прибыли, да, дивиденды 50%, да, мы реинвестируем в бизнес, чтобы он а, наращивал <сёк> вся, наращивался. Да, чтобы он рос, да. Да, ну, в общем-то, теперь... Да. да, я как раз хотела спросить, сколько денег вы отправляете, ну, в процентах, сколько денег вы отправляете на э, развитие бизнеса, сколько денег... Вы отправляете на рекламу. Тоже интересно. И вообще занимаетесь ли вы продвижением через рекламу? Да, да, у нас реклама является нашим основным вообще источником, откуда мы, мы, мы берем трафик. Ну, скажем так, на тех рынках, где нас еще не знают, мы однозначно начинаем все с рекламы. А потом уже включаются другие механизмы, когда уже... Люди рассказывают людям, вот это вот как сарафанное да, радио да, включается, это тоже очень мощный инструмент. Но, но, но поначалу, да, конечно, реклама очень важна, мы сейчас делаем основной акцент на нее, особенно на новых рынках. В процентах мне сказать сложно, но давайте так, я примерно сориентирую на 15-20% оборота компании, это все, что связано с маркетингом, это и прямая реклама, и непрямая, в общем, есть, есть разные mm -hmm. э, да. цифра такая, но вкладываться в маркетинг очень важно э, для на, наращивания, для увеличения и, и объема продаж, то есть мы, мы понимаем эту корреляцию, то есть это как бы в автомобиле есть такая педаль газа, и вот насколько ты сильно ее нужно, что настолько быстро поедет машина. Важно еще, конечно, выбрать направление, куда эту машину везти, потому что если ты э, жмешь педаль газа впереди стена, ну, конечно, будет не очень. Супер. Я еще хотела спросить, собираетесь ли вы наращивать производство или изменять, возможно, качество, или там, становиться доступными для более широких масс или наоборот сужать свою целевую диссертацию. Если у вас идеи какие-то, можете ли вы поделиться? Смотрите, мы, ну, авторская мастерская, это точно не может быть каким-то массовым продуктом. Это просто идет в разрез с нашей концепцией. У нас есть наши mm -hmm. сумки, которые вот стоят столько, сколько они стоят. И, ну, кто-то считает, что они стоят дорого, но, конечно, те люди, которые разбираются и понимают толк, то кто они, ну, как, как вот ты, Аня, говоришь, что это действительно небольшая для них стоимость. Мы хотим и дальше улучшаться в качестве, в ценности. Мы будем делать э, линейки еще более премиальные, то есть будем использовать еще новые материалы. Будем такой уже делать премиум и люкс-сегмент текущие вот сумки, в том виде, как они есть, они тоже то будут, то есть аудитория, часть аудитории мы хотим все-таки, чтобы была в сегменте, вот, вот как есть сейчас, но при этом, конечно, делать акцент больше на эксклюзивность, на более премиальные сумки. И по количеству, да, мы планируем расти в количестве, но это никогда не будет там десятки тысяч сумок в месяц, это не производство, как, как, как штамповка, как конвейер, это Ручная работа – это э, штучное производство, будет, поэтому для нас количество не является это, прям, главной целью. Супер. И я еще хочу добавить, что сумки, конечно, делаются все вручную. Да? То есть это не то, чтобы там э, штамповка, а каждая деталь вытачивается вручную, цветы укладываются пинцетом вручную. Я видела ролики, как изготавливаются сумки у ребят тоже надо будет как-то запустить, чтобы их посмотреть. Заливается смола вручную, прошивается только при помощи швейной машинки. Я правильно помню? Да. Максимально вручную. Но мы работаем над тем, чтобы шить их тоже вручную. Есть, да. Есть такое? А, — Это, опять же, это будет еще более удорожать себестоимость сумки, вот. но Премиум линейка сумок, которую мы планируем сейчас выпускать, она будет из более дорогих материалов элитных, и, соответственно, и шов будет делаться вручную, все максимально будет делаться вручную. Ну, они стоят, будут на порядок дороже. Я первая на такую сумку, становлюсь в очередь. Тут задают вопросы, продаете ли вы только в Украине. Я еще раз повторюсь, что продажи по всему миру и был вопрос про конкретный город Красногорск, конечно в Красногорск тоже отправим. Спасибо большое. Вопрос про рекламу. Как вы измеряете окупаемость рекламы? Измеряете ли вы ее вообще? У меня тоже есть определенный взгляд на рекламу меня для вашего аудиента. Но я сначала хочу вас послушать, а потом выставлю свое мнение. Естественно, мы измеряем окупаемость рекламы, да, у нас есть ну, и статистики рекламного кабинета Facebook, Google, там эти цифры все, они представлены. В нашем еще случае, когда вот мы, мы продаем товар не, не копеечный, мы продаем товар с определенной ценностью, то нету такого эффекта, как вы знаете, быстрых молниеносных продаж. Как правило, мы взаимодействуем с аудиторией несколько раз, мы знакомимся, и человек должен себе создать ценность. Кто-то эту ценность уже для себя создает с первого касания, а кому-то нужно с нами пройти какой-то определенный путь вызревания клиента. У нас в среднем, мы уже так определили, в среднем люди от двух недель до шести месяцев принимают решение о приобретении вот, например, нашей сумки. Это вот их такой жизненный цикл для принятия решения, и мы это вот понимая не расстраиваемся, если, например, мы запустили рекламу и не получили мгновенной ее окупаемости. Просто нужно дать чуть времени и повторить еще несколько раз. Это так работает в нашем Суще. сегменте и в любых других, где ценности ну, выше средней. Я хочу что сказать, добавить, что... Кроме ценности, у вас еще и смыслы в этих сумках, да? поэтому это действительно немножко, немножко больше, чем просто купить просто сумку. Вот. Потому что выращиватели этой сумки получает еще потрясающую энергию. Я, когда рассказываю в своем марафоне ⁇ Финансовый ключ энергия ⁇ о взаимодействии с брендами, вот это тот самый случай. Когда вы берете эту сумку в руки, когда вот вы ее носите, да, и вы понимаете, что это э, ювелирное изделие, то есть не, не, не то, что там внутри, а вообще вся сумка, она очень, э, очень качественная. Произведение искусства. А, да, кстати, про произведение искусства, расскажите, пожалуйста, э, о том, как вы... Э, мы говорили о патенте, да, и мы говорили о том, что ваши сумки патентуются как произведение искусства. Да, да. То есть приобретая эту сумку, это вы как будто бы покупаете картину, например, или как ювелирное изделие, а не просто товар широкого потребления. Кстати, вот еще да. один тоже вопрос, который... Я вот не захватила еще одну сумку, которая у меня есть, ваша, синяя. Тут вот вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас варианты из эко-кожи и думали ли вы о том, чтобы изготавливать изделия из эко-кожи или из каких-то материалов с ну, как сохранением э, жизни животных? Вот так. Это вопрос просто э, на то, думали ли вы об этом. Но я вам хочу сказать, что я, когда пришла э, в магазин, я увидела одну сумку, которая мне очень понравилась, которую я сразу получила от ребят. теснение, на коже имеет такую структуру, которая очень напоминает текстиль. Это очень интересный эффект, при этом это кожа. И у вас нету рядышком под рукой показать? Там коричневая еще у вас была, у меня синяя, а у вас там где-то была на витрине коричневая. Вот, ну, я хочу, чтобы вы показали. Да. И какие... Потому что сейчас вот этого вот движения в том, чтобы делать из эко кожи какие-то вот, вот эта вот кожаная сумка, да, но эффект э -э, текстиля, очень, очень она красивая. Вот. Она как ноутбук немножечко, у нее есть такое ощущение. Mm -hmm. Да, нас спасибо. <связывая> ну, честно говоря, переходить на эко-кожу мы пока не планируем. Okay. <связывая> Какой вопрос? Опять нет. <связывая> нет и что? Работаем с кожей. Так, тут пошли разговоры о том, что меня не видно. Ну, хорошо. Я хочу задать вам, наверное, последний вопрос. Наше время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали? начинающим, творческим бизнесменам, которые хотят начать шаги с нуля, или которые понимают, что они не могут не делать что-то, каким сделать шаги для того, чтобы в этом мире современном еще и удерживаться на плаву. Угу. А, давайте я скажу, одну часть я скажу такую вдохновляющую, вторую больше такую рациональную. Вот если э, вдохновляющую, то, конечно, просто начинайте и делайте. Потому что пока вы не начнете, не предпримите первые шаги, вы не узнаете, как это получится или нет. И большинство бизнесов просто, просто не рождается, потому что даже имея гениальную идею, человек боится и не начинает делать. Поэтому э, верьте в себя и у вас все получится. А если даже не получится то вы получите опыт, и вы лично сможете вырасти в процессе того, как будете это пробовать. Поэтому это тоже очень важно. И если рационально уже говорить, то делайте аккуратные первые шаги. Не стремитесь, вот как многие там писали в комментариях, как же без капитала создать там производство. Реально, увидите картину шире, увидите, что есть множество подрядчиков, мастеров и, и, и прочих людей, которые могут вам в этом помочь на первом этапе, сделайте чуть-чуть, э, покажите это людям каким-то образом, либо через выставку, как мы, либо через интернет, э, ну и получите первую обратную связь. То есть э, будет это выглядеть так, вы делаете первый шаг, получаете обратную связь, если что-то нужно изменить, меняйте, делайте второй шаг, то есть идите небольшими шагами. И э, постепенно ускоряйтесь и делайте эти шаги э, шире и больше. Вот от меня так. Ну, я скажу банально на первый взгляд вещь, э, но найдите э, то занятие, то дело, которое будет вас вдохновлять, которым будете гореть которая будет нравиться, вы будете кайфовать от процесса, а все остальное и люди, и деньги, и инвестиции, все подтянется. Ну, просто на этой энергии оно начинает, вот на, на, на энергии удовольствия, когда ты просто в процессе, в потоке, ты кайфуешь, ты счастлив, тебе уже классно. Вот оно начинает, вот так оно работает, оно начинает набирать обороты и подтягивать. Люди, все, что нужно для реализации, все, все приходит. Совершенно авторская позиция. Я вам благодарю. Вам. Тут сыпятся комплименты и слова благодарности. Ребята, вы лучшие в своем деле. Обожаю ваши сумки. процветания вам. Сумки действительно очень красивые и так далее, и так далее. Это правда. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, я спасибо, тоже да. очень вдохновлена. И я надеюсь, что мы с вами в скором Времени. Опять увидимся и что-то замутим новенькое. Спасибо вам большое. Спасибо, До скорых... Аня. Спасибо. Спасибо, Аня. Я хочу еще в конце добавить. Знаете, давайте, коль мы уже так много желающих появилось, приобрести наши сумки, сделаем еще небольшой подарок для тех, кто вот от вашего имени к нам обратится. Мы каждой сумке еще добавим такой аксессуар, очень важный, как кошелек. Это будет кошелек из той кожи, сделано на слоу. У меня мурашки побежали. Он будет подарок. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь и Атани специально будет вам подарок. Еще. Да. Мы любим а тебя. Я волонтерная. Знаете, был вопрос еще по поводу доставки в Россию. У нас бесплатная доставка да. в Россию. А вот. Так что. А Казахстан. Казахстан тоже. Тоже бесплатно? Да, у нас там есть э, э, наша э, стандартная доставка, она бесплатная, и вторая курьером, вот под курьером, если будете заказывать, это уже будет платно, ну, в общем, на сайте или в переписке с менеджером, вы эту информацию все получите. Супер, спасибо вам большое, огромных вам творческих и бизнес-успехов, я очень рада, я очень э, люблю таких идейных, творческих, целеустремленных людей. Вот, Спасибо. пусть вам видео с нашей легкие, с легкой руки. И в сделает доставку по всему миру. Доставка по всему миру. Всего хорошего. До скорых встреч.